А, чувака, гермить. А где стыд, кермить? Кермит, а ты уходишь, нет? Так что слить с тобой на неделю? Что спроси от существования Типа, воняет. Подпись мороженое. Спасибо, Звездный мальчик, и что я здесь жив, и такие забавные вещи. Мой гражданский долг, как керами бревной, съесть этот крем и не умереть с надеждой. Жаль, насъедим этот крем. <д CCTV> какое согласное предложение, Готовили по случаю, не придет ничего, я так обновлён, так обновлён, так отжимаюсь, на меня, иди!